Ехать сюда, чтобы зарабатывать деньги, это та страна или нет? Здесь ни одной команды нет, которая работает в том, в той области, в которой работаю я. Зарплаты доцента в Москве смехотворна. За 23 года вы видели, наверное, 10 волн иммиграции сюда. И говорю, я сейчас закрою глаза, досчитаю до 10, если вы будете здесь. Мы находимся в лаборатории кафедры аэронавтики. аэронавтики да. То, То есть это реальные инстрию. сидения и реальные самолеты. Да, ну реальные самолеты это маленькие модели, но они летали, некоторые даже побеждали в разнообразных международных, международных соревнованиях, делали их студенты и преподаватели, и все они большие молодцы. Да. Анна, вы выпускница физтеха московского да. и работали в в университете имени Баумана, да. на кафедре прикладной математики да. и даже дослужились до доцента. Точнее, Это не правда? даже, а вы дослужились да. до доцента. Именно но потом приняли решение переехать в Португалию, угу. вот, в университет в Кавильо, и работаете здесь уже больше 15 лет. Но я 23 года здесь работаю уже. Да, да, 23 в, года. в сентябре отметила замечательную дату. А, да, все правильно. А как... Произошло так, что вы приняли решение 23 года назад переехать из Москвы, столицы, в Ковелью, в небольшой городок Португалии. Ну, вы-то не помните, конечно, как в наших Москвах-столицах дела шли в 1994 году. Мы были маленькие. Вы были маленькие, а которые были большие, те хорошо эту ситуацию помнят зарплату мою доценскую в 4 доллара, а также потом выросшую до 20 и прочие прелести. И в какой-то момент оказалось, что необходимо искать э, какую-то работу да. э, разумную, и э, мне просто ее предложили. Поэтому я сюда приехала, у меня не очень стандартная ситуация для приезжающих из наших мест. Uh -huh. Я приехала уже с готовым контрактом, мне предложили, сделали рабочую визу. В общем-то, это было первое предложение работ, которое я получила. Ну и я его приняла, и с тех пор не жалею, в общем -то. Просто вы, скажем, вышли на рынок труда, вас нашли из Португалии и предложили? Меня действительно нашли. здесь обнаружился университет. Что значит обнаружился? Он организовался. Этот университет был молодой, они набирали преподавателей, Ездили даже специально для этого команды ректорской по городам и весим, в частности, ездили и в Польшу, и в Россию, и набирали преподавателей, которые могли бы здесь читать лекции. Я получила приглашение персональное от своего бывшего научного руководителя диссертации, который здесь был на гранте, и решил университету помочь, пригласить сотрудника. Ну вот я получила такое предложение и приехала. А сейчас также работает или нет? Я имею в виду набирают ли португальские университеты нет, преподавателей из нет, нет, нет. России? Сейчас, сейчас это совершенно нереальная ситуация, потому что э, все э, ресурсы э, исчерпались уже очень давно. Более того, нет сейчас ни э, карьер. Угу. Э, в настоящий момент, может быть, они как-то откроются в ближайшее время, но уже лет 12 все заморожено. Очень мало мест открывается, это одна из тех сфер, которая в связи с кризисом, так называемым, пострадала больше всего. Не в смысле как-то много жертв у нее, а вот в смысле отсутствия новых Отсутствие людей, развития, отсутствия да? развития в смысле людей, в смысле human resources. Это, это очень существенно. То есть существующие профессора уходят условно на пенсию, а новые не приходят? Их, вот У нас в университете их не так много уходит на пенсию, хотя тоже такое есть, конечно, но самому молодому сотруднику на соседней кафедре, которую я э, до недавнего времени работала, по-моему, то ли 40, то ли 45 лет. Угу. Это неправильно, совсем, угу. ничего тут пока не сделаешь. Возможно, какие-то будут перемены. А вы знаете случаи, когда вот все-таки э, ученые из бывших стран, из стран бывшего Советского Союза, ехали сюда вот сейчас, да, последние 3-5 года. Да, конечно, есть такие возможности, они связаны с открытием исследовательских позиций. Молодые люди, которые э, защитились или хотят защититься, могут подать свою кандидатуру и выиграть стипендию. Вот стипендий сейчас действительно открылось очень много, и это существенное такое... Это вот. PHD? Можно делать PHD, можно искать стипендию пост -док. Угу. Вот, то есть постток, это уже со степенью человек приезжает, да, предполагается, что он достаточно самостоятельный исследователь, это не всегда бывает, но мы ищем именно таких, угу. которые нам помогают заниматься вот, проектами, у нас их достаточное количество. Еще. Вы буквально несколько месяцев назад, выиграли грант большой, да. собрали команду сейчас, то есть у вас есть большой проект, над которым вы работаете. Да, очень Это повезло или, или это результат? А, это результат... Содействий? Конечно, это результат действий все время. Мы, в общем-то, сколотили очень хорошую команду здесь, очень хорошую, я бы сказала. Очень много молодых исследователей поддержали, набрали. Ну, набрали в смысле, вот вовлекли в нашу работу, и они замечательно сейчас работают. И поэтому у нас собралась команда, которая, в общем-то, совершенно в состоянии выигрывать хорошие проекты. Давайте поговорим о, да. о Португалии. Не о науке, не о жизни угу. ученого здесь. О Португалии. Вот помните, 23 года назад, когда вы только приехали, что было сложнее всего в процессе адаптации? Довольно сложно было быть тут одной, хотя у меня были знакомые, но это было сложно. Но... Я, честно говоря, э, кроме вот этой трудности, я не могу сказать, что какие-то были еще. У меня очень долгое время было такое ощущение, что я нахожусь в отпуске, несмотря на то, что mm -hmm. я очень много работала. Mm -hmm. Я всякий раз, когда выходила на улицу, обнаруживала какой-то такой совершенно волшебный городок, ни на что не похож. Я здесь была... Ну, как бы вот уехала куда-то отдыхать, несмотря на то, что это было связано с, действительно с существенной работой, язык надо было учить, это все было очень... Не просто, но как-то вот так. Есть, конечно, специальные какие-то трудности, связанные с тем, что Кавилья это очень маленький город, да. который сейчас гораздо более открыт, чем он был 23 года назад. 23 года назад потребовалось, чтобы на машине доехать до Лиссабона, требовалось около пяти часов, да. потому что дорог не было. И ощущение было, да я и водить-то не умела машину, uh -huh. у меня и прав не было, поэтому ощущение было. Через год вот это ощущение отпуска сменилось ощущением, что я здесь сижу... На цепочке привязанной в, в заперти, да. И это было тоже тяжело. Ну, в принципе, я не могу сказать, что э, как-то сложно было приспособиться. Может быть, это такое Здесь же оптимистичный... с вами приехали еще несколько профессоров Приехали какие да, Приехали, да, приехало много людей. Очень много было иностранцев здесь в университете в тот момент. Ну, вы Из... русскоговорящих говорите, а... не было близких? Или... Или в целом не нашли вот такую родную душу? Дело... Нет, как раз э, я и мужа своего встретила здесь, в университете, mm -hmm. который приехал. Так что сказать, что не нашла родную душу, это не, не совсем так. Мысли да, и... вернуться назад были? Ой! <смех> я когда сюда первый раз приехала, было, до сих пор помню, я приехала сюда в 1994 году, 12 -го сентября я... Вышла в 7 утра из поезда, и вот мой научный руководитель позвал меня к себе домой, пришла к нему домой, выглянула из окна и увидела совершенно потрясающую долину португальскую, вот эту вот гора, зака, вернее, восход, небо абсолютно потрясающее. Я хорошо помню, что я смотрела на этот закат, думала, восход и думала, какое счастье, что у меня есть обратный билет. Сейчас, а в самолет, и через сколько там часов я уже дома. Ну, я никуда не уехала, как мне трудно, видеть, в общем. Вот года, двух, трех, пяти, пока все. Да, ну, я на самом деле, вот, у меня внутренняя установка такая, я очень цепкая, я очень, а может, ленивая. Мне очень трудно, вот сказать, решить для себя, что здесь ничего не вышло, и куда-то двинуться дальше. Хотя, может быть, это и следовало бы сделать иной раз, но я вот так... Один из вопросов зрителей угу. и наших общих знакомых, это почему вы не уехали из, из Кавильи, например, в Лиссабон или в Порту, в более значимый или ну, крупный а... университет. Как-то не, не совпал вот момент когда это было можно и легко сделать, и когда мне понадобилось или захотелось, может быть, а он был... Прийти. Когда мне захотелось бы перейти. Момент, да, когда да. можно было легко это сделать... Момент, когда можно было легко сделать, он, и, может быть, и сейчас есть, и, может быть, и был лет 20 назад еще раз. Да. То есть вот. надо присмотреться, или как... В чем секрет? Окей, мы сейчас говорим не, допустим, не конкретно в вашем случае, а что делать другому человеку, который вот, может работать в Кавилье, но у него могут быть хорошие предложения из Лиссабонского университета. И, скорее всего, но в это... Лиссабоне больше перспектив. Вот этот момент, он, он очень сложно он решает каждый, каждый сам себе решает. Но э, вот э, сейчас уже не, не, не так уже очевидно, что... Э, Лиссабон – это больше перспектив. У меня очень специальный и конкретный мой случай. Угу. Здесь ни одной команды нет, которая работает в, том, в той области, в которой работаю я. Если бы такая команда была, может быть, мне было бы интереснее. Но сейчас у меня прекрасные студенты здесь, и, и до работы я иду 5 минут. А когда пробка тушит. А если бы было бы отличное предложение, просто супер классное предложение из Московского университета, уехали бы назад в Россию, нет, думаю, что нет. Есть университеты, где регулярно поступают предложения, но я не считаю сейчас правильным их принимать. Вот. Это связано с тем, что происходит сейчас в России, или это связано с тем, что здесь просто тепло, <связано> солнце, дело не еда в тепло и, солнце. и все такое? В Португалии это не только тепло, солнце, <связано> еда. Это такое ощущение, что я могу делать, ну вот, э -э -э, я могу делать, я имею в виду по работе, достаточно много здесь, да. этого не будет, вероятно, в России. Я могу заниматься какими-то делами, которые я никогда бы в России не смогла бы делать. Это для меня существенно. Ну и, конечно, вот общее ощущение, которое от жизни здесь возникает, оно несколько другое, чем то, которое возникает от жизни в России. Вы чуть раньше сказали, что для молодых ученых в Португалии это может быть то место, где можно реализовать свои цели, да. а в части коллектива. То есть вот коллектив что называется, хороший, да, который принимает и помогает. Вот, это португальцы, правильно? Да, конечно. Давайте поговорим о португальцах. Есть какие-то, эм, скажем, характеристики португальцев, которые вот можно было бы улучшить? Я не говорю, что они плохие, но вот если бы их привести там больше в соответствии с славянскими какими-то особенностями, было бы, наверное, лучше очень опасно что то такое хотеть поменять, потому что можно что-то потерять, которое потом не вернешь. Вот э, из э, португальских качеств, которые мне... Одно, наверное, из самых привлекательных для меня сейчас, вот сегодня я бы назвала это, такое качество, как уважение личного пространства, угу. уважение другого человека угу. и нежелание... Вот, Поставить человека в ситуацию, когда он потеряет свое лицо. Да? Uh -huh. Это вот очень существенный момент. От этого так удобно жить тут. Хотя это, конечно, что-то среднее. Не, не, не у всех это так. Может быть, вот эта именно особенность и ставит в некий тупик наших там, иммигрантов, которые только приезжают, которые только внедряются в среду, потому что они ожидают искреннего фидбэка, а португальцы не дают часто искреннего да, фидбэка. И... Как бы они говорят, как бы да, но это значит на самом деле нет, и это надо было понять, когда, да, как он это сказал и не ожидать, что это будет сделано да. И да. многие э, спотыкаются на этом, ожидая как бы, каких-то действий, а действий-то не должно было быть, да, потому да. что вот именно вам Человек и так и сказали, сказал, да. да, ну да, хотя он подумала. сказал да, но он подумал нет, да. и это надо было прочувствовать. Да, да. Ну, это своеобразие, такая специфика. Вот э, тут э, начинаешь дергать за эти ниточки, uh -huh. и можно разрушить что-то очень ценное. Я, кстати говоря, совсем не претендую на то, чтобы мои какие-то вот эти замечания, они были бы э, характерны для всей Португалии. Я, в общем-то, очень хорошо знаю эту зону, uh -huh. которая, э, она очень своеобразная. Здесь остались еще такие способы общаться, которые, может быть, в Лиссабоне уже и не существуют, uh -huh. Uh -huh. Там довольно динамично это все меняется, и может уже все совсем по-другому. За 23 года вы видели, наверное, 10 волн иммиграции сюда. Ну, я видела, да. Очень-очень многих, uh -huh. которые приезжали, уезжали, наверное, у кого-то uh -huh. что-то получалось, у кого-то не получалось, у кого-то очень не получалось. Uh -huh. Что бы вы не советовали делать иммигрантам, вот, которые uh -huh. едут в Португалию? Пытаться переделать эту страну и этих людей и пытаться навязать им какой-то способ существования или отношений, или способ бизнеса, который им не свойственен. Это не означает, что ничем новым нельзя заниматься. Но, конечно, самое правильное – это попытаться продемонстрировать тоже уважение к людям, которые демонстрируют португальцы. Вот мне португальское воспитание очень близко. Они э, действительно живут гармонично, в комфортной среде. Можно э, пытаться... Э, Удивляться, когда на узкой Кавильянской улице вдруг останавливаются две машины, едущие в противоположные да. стороны, водители высовываются из окна и начинают беседовать, да. задерживая все движение. Задерживая все движение. Но, даст... Но ведь можно же обратить внимание, что в этих э, очередях с каждой стороны никто не волнуется, они да. понимают, что эти два человека они с утра не видели. Да. То есть это им, нормально совершенно нормально да. им совершенно необходимо обменяться впечатлениями. И это все очень гармонично. То есть бессмысленно раздражаться или как-то пытаться научить их чему-то другому. Это, может быть, и не нужно, а потом вскоре понимаешь, что это и нам не нужно. Вот это обучает. Ну, меня до сих пор раздражают какие-то вещи. Мне, например, не нравится, когда я э, открываю дверь, чтобы войти в аудиторию, именно меня э, пробегает толпа студентов, чуть не сбивая меня да. с ног, которые очень рады, что я им открыла дверь. Но я такому не привыкла когда-то. Мне казалось, что дама, дверь открыла сама. Уж ты не открыл, ну хотя бы не ломись в нее. Но нет, это не свойственно им совсем. Ну и не свойственно хорошо. Есть какие-то яркие-яркие uh, особенности, вот, которые отличают вот, славян и португальцев? Если аккуратно отвечать на ваш вопрос, то ответ должен быть такой. Их отличает форма носа, цвет волос. Uh -huh. вот. Я думаю, что, наверное, вопрос не о славянах, а о наших с вами согражданах, которые остались дома, да? Да. Да. И о португальцах, которые живут здесь. Но да. вот мне кажется, что самое основное отличие – это именно вот это гармоничное такое э, отношение к людям в основном, которые... Они всегда помогут, они очень доброжелательны. Есть тут такое выражение, которое иной раз слышишь, когда человек кем-то обижен. Да. И что что фалта да шпейту. То есть это... Вы... это не недостаток то, что ты менял... Это недостаток уважения, да. это ужасно. И вот ну, научиться... Уважать себя и собеседника, и окружающих, это очень существенный момент в адаптации, может быть, наших иммигрантов. В общем, мы и сами себя не особо любим уважать. И как-то привыкли, что нам может любой гад, как он сказать, в лицо. Или вообще считать, что мы тут зря стоим, не занимайте. Или вас много, а я одна, и все такое. Как бы не то, что вот мы такие плохие, не такие хорошие. У них свои есть какие-то, у нас свои. Но это разница большая. То есть вот когда я... даже вот в каких-то бытовых вещах очень, очень заметно было, особенно первое время. Я ходила обедать в столовую, где обедали ребята, которые на стройке работали. Угу. Они на стройке работали. Да. То есть они ходили в ресторан, да. они брали эти вилки и ножи и значит, совершенно нормально себя чувствовали вот, со столовыми приборами. Они прекрасно себя ввели в смысле бытовом, и никаких, э -э, так сказать, вот проблем с таким бытовым воспитанием у них нет. Это очень существенно. нет кастовой вот системы? Нет, кастовая система у них, конечно, есть. Она очень существенная. Это... Но... Уровень бытовой вот культуры э, поведенческой... Вы имеете в виду, что человек со стройки, грубо говоря, он вчера э, э, только что бросал э, раствор, а тут он берет вилку и нож. Вилка и нож. Ну вот это вот быт такой, это самый элементарный быт. Это, вы, извините за прозу жизни, вы зашли в туалет и обнаружили, что португальцы не, ма не промазали мимо. Да. Как-то они научились это делать, да? Это тоже вопрос уважения. Кому в Португалии жить плохо? Вот кому хорошо, понятно? Солнце, еда, хорошие португальцы, климат, ну, в общем, все круто, а вот кому плохо, кому не стоит сюда ехать? У меня очень специальный взгляд на вещи. Я не могу, на самом деле, никому советовать ехать или не ехать, потому да. что сама я не имею опыта иммиграции. Да. Я приехала сюда по контракту, я была устроена всю жизнь советовать, нет, бросайте все, езжайте, у вас все будет хорошо, это было бы с моей стороны безответственно. У меня такого нет опыта. Наоборот. Я говорю, не бросайте все, есть, а скажите, почему Рома не прав? Бросайте все и, и, и, и приезжайте сюда. Это ну, страшно, мне такие советы давать людям. Вдруг что-то не получится, а не получится может, потому что это очень специальная своя жизнь. Португальцы очень консервативны, они не, не, попытки все научить их уму разуму, они абсолютно провальны. причем даже когда, даже когда совершенно очевидно кажется нам, что это так, надо делать так пока они сами не созреют, что это так, бессмысленно да. биться в эту стену лбом. Могу привести пример. Мы, если есть у нас время немножко, я когда здесь первый год работала, обнаружила, что в университете есть неделя, когда студенты не ходят на лекции. Uh -huh. Она называется «Смана де Ресапсавал и «Латада». Это прием новых студентов. То есть лекции по расписанию есть, а студентов на них два человека из 250. Я прихожу на лекцию, вижу двух студентов и говорю, я сейчас закрою глаза, досчитаю до 10. Если вы будете здесь, то я буду читать. Да. Открываю глаза, никого нет. Угу. Ну, они не дураки, все, поняли. Вот. Но я не могла никак понять, зачем же нам не сделать интервал в лекциях, чтобы они себе гремели своими, значит, погремушками на улицах. Да, и да. не начать читать их потом, ведь да. все равно же этих лекций нету. Не, не смогла оправить. Когда я сдалась и перестала над тем разговаривать, лет через пять после этого момента, они действительно сделали перерыв занятий. Потому что созрели. Ехать сюда, чтобы зарабатывать деньги, это та страна или нет? Смотря как вы зарабатываете деньги. Ехать сюда, когда у вас есть рабочий контракт, почему нет? Да, если Но это будут деньги, которые будут существенно меньше, чем в той же Голландии, или в Германии, или в Москве. Чем в Москве, я бы не сказала. Я могу судить только по своей да. области. Зарплата доцента в Москве смехотворна. До а, сих пор. До сих пор. Она абсолютно смешная. А сколько э, получает э, научный сотрудник самой первой категории? Это то, что у нас там... Я думаю, что он э, получает между полутора и двумя тысячами евро. Вот научный сотрудник... БРД... Ну это государственные это ставки, интервью. да. Вот э, стипендия моего э, ПОЗДОКа. Ну, моего или любого другого. Это таблица государства, они есть в открытом да. доступе. Стипендия постдока – это 1495 евро. С него не берутся налоги. Отлично. Это очень хорошее. Очень хорошее. Да, да. Да, да. И номинироваться может человек из России, откуда хочешь Да, нужно удовлетворять требованиям, которые в объявлении соответствующем, и быть готовым к тому, что не с первого объявления вы выиграть этот конкурс. Ну, в принципе, да, конечно. Зарплата очень неплохая. Значит, человек, который пишет кандидатскую диссертацию, получает стипендию, если он выиграл. Да. Это, в районе тысячи евро. Анна, у меня есть еще список вопросов от, от тех, кто живет здесь, в Португалии, да. из нашей группы в Фейсбуке «Русскоязычная да. Португалия» и в Португалия». Давайте я их вам задам в следующем видео. Давайте. Я буду очень рада.